Так, здравствуйте дамы и господа давно я не снимал видео потому что очень сильно занят много работы заказов много ну, сейчас мы с вами посмотрим вот наш маточник в подвале вот ящички стоят у нас вот, с червячком значит отбирается вручную полторы тысячи червя через ставится на отстойник после чего он стоит недели настройки за это время за это время много коконов получается а малька много получается вот видим с вами червячок убегает светом на стойничках подвале тут ему отлично хорошо ему здесь как видим с вами уже много и малька очень удобно значит, очень сильно удобно использовать червя таким вот образом на маточниках, на стойниках. Почему? Потому что к вам уже как к клиенту попадает полностью полузрелая семья. Вот тут красотища. Итак, сейчас мы с вами сделаем еще обзор червя маточника на улице. При лучшем свете при дневном, чтобы вы все прекрасно видели, понимали, что сырья здесь много, сырье есть, все отлично, все хорошо. Ну, берем любую семью сейчас. На выбор без разницы что убрать. Ну, Брем семью. Давайте вот, вот И идем на улицу. Итак, делаем с вами обзор одного маточника. Вот сейчас поднимаем, смотрим. Значит. Вот это вот у нас маточник, как мы говорили, уже здесь полторы тысячи червя. Смотрим. Значит. Вот видим. красотища, еще. Значит, снимаем верхний слой соломы. Хотя вот здесь соломы вот уже есть видны коконы. Все отлично. Так, снимаем. Посмотрим. Вот сняли соломку, уже видим червя. Так, коконы. Вот видим уже коконы, то есть на самом верху мы прекрасно с вами видим коконы. Мне просто вот интересно, вот ребята, смотрите, вот, сколько червя здесь много. Мне просто вот интересно, ребята продают червя и не показывают своих объемов, а другие кричат, вот мы продаем биогумус, у нас много биогумуса, а на самом деле у них биогумуса очень-очень мало. Ну вот, давайте сделаем вот резкость, если видно раз два три 4 5 5 пять шесть семь восемь девять 10 11 12 коконов я насчитал. вот еще здесь коконы очень много коконов очень много также много червя ну, это я только снял вверх вот видим червясь активничает ну, Смотрим дальше сейчас мы Идем дальше. Вот смотрим, красотища. Действительно червя много. Держим марку, держим репутацию. Вот. Коконов здесь очень много, ребята. Я просто в шоке сам. Яйциноскость бешеная. Почему? Потому что это именно идет калифорнийец. Вот если внимательно присмотреться. Вот кокон, вот кокон. Вот кокон. Вот здесь вот коконы. Вот. Видим три кокона. Это говорит о том, что наша семья действительно хорошо яйца носит. Ну, смотрим дальше с вами, ребята, видеообзорчик. Вот тоже видим. Червя действительно много. Червь красавчик. Крупный. Кокона тоже много. Вот тоже окон и есть ну, ребят хотел бы вам сказать следующее убедительно просьба всех будущих клиентов пожалуйста не обращайтесь к тем ребятам которые не отвечают за свои слова не отвечают за свои поступки не соответствуют себе почему потому что червь это такое животное млекопитающее которое есть равный вес себе то есть вот весит он, например, вот там 1 грамм, 1,5 грамма, там 0,6 грамма. Вот он равное количество, он равное количество своему весу хочет сесть в день. полторы тысячи червя, примерно где-то грамм 700-800. Бывает иногда до килограмма, в зависимости от особей. Вот. Ну вот, видим красотища. Вот тоже коконы. Видно коконы тоже. Просто-напросто, когда червя не кормишь, он стоит худой о, и маленький. Его стоит много меньше. А когда червя много и много корма. Вот видим, красоте сейчас сколько коконов. Вот это, ребята, я называю полноценной семьей. Вот даже. Вот. Вот. Ящики видим. Красотища. Просто красотища. Чаряд действительно много. Сейчас сюда копнем немножко. Ну давайте давайте. Неудобно. Просто снимаю одной рукой. Надо себе оператора уже нанимать. Вот видеообзор полной семьи. Чтобы вы понимали, что такое семья. Для чего мы... Вот видим много кокона. Вот тут. Вот. Вот куканы, вот, вот. Ну, реально куканов много. Пожалуйста, заказываем на продажу. На данный момент 90 маточников стоит на стойнике. Также есть заказы у нас на 400 маточников. Есть заказы на технологию. Хотелось бы, конечно, сработать и с Россией работать. И со всеми странами Советского Союза. Но с границей есть проблема. Но ну, вроде бы эту проблему... Как мне пообещали, ребята решают. Так что, ребят, если большие партии, то, в принципе, без вопросов. Можем работать. Так что, ребят, вот ну, масса коконов. Семья семья красавица. Семья красавица, червя много. Корма аппаратурного тоже много. Ребят, спасибо за внимание. Заказываем маточное полове червя. Не стесняемся. Всем спасибо. Я никуда не пропал. Извините, что долго не был на связи. Ну, так получается, что у меня много заказов, много работы. Заказываем также биогумус. Почему? Мы видим, что биогумуса у меня тоже много. Почему? Потому что много червя. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.